Современная жизнь, вдохновленная водой. Дамаг Лагунс – самый уникальный, эксклюзивный проект комьюнити от Дамаг. Оцените! Комьюнити, где роскошные виллы окружены кристальными лагунами, где вы сможете просыпаться под водопады и заниматься пляжным шопингом. Пришло время насладиться средиземноморским пляжным вайбом, живя в Дубае. Дамак Лагунс. Живи каждый день словно на отдыхе Я приглашаю вас посмотреть самый лучший и яркий обзор Чтобы ощутить дух и понять смысл этого уникального проекта а Что касается конкретных предложений и актуальных кластеров Пишите мне прямо в WhatsApp, я скину вам всю информацию с ценами А сейчас передаю слово моему коллеге Который проведет для вас незабываемую экскурсию когда вопрос касается отдыха, лично я всегда считаю, что главное – это хорошее место. И я хочу получить максимальное впечатление. Дома Лагунс находится в непосредственной близости от уже обустроенного комьюнити Домак Хиллс, которая удобно расположена среди спортивных, образовательных, развлекательных заведений и частных клиник. С первого дня вы получите доступ ко всей инфраструктуре Дамак-Хиллс, что дополнит вашу эксклюзивную среду комьюнити Дамак-Лагунс. Доехать до локации вы сможете по стрит вдоль которой расположены элитные районы Дубая. Вы также будете иметь удобный прямой выезд на все основные магистрали Дубая. А теперь просто представь, что все возможные водные развлечения буквально у тебя под рукой. Чтобы сформулировать видение проекта, мы попросили всех наших топ-менеджеров и дизайнеров закрыть глаза и представить себе место своего следующего отдыха. Удивительно, но у всех перечисленных мест была общая черта – Средиземное море. Это одно из лучших водных направлений в мире. Мы и подумали, почему бы не воссоздать весь Средиземноморский опыт в Дубае. Мы решили воспроизвести ощущение Средиземноморья с помощью архитектуры, ландшафтного дизайна, воды, развлечений, стиля отдыха и даже цвета песка. Здорово звучит, не правда ли? А вот теперь правду представьте! Вы деловой человек, много работаете, и вы должны позволять себе расслабиться, побаловать себя. Просто окунись в воду, чтобы отдохнуть прежде, чем вернуться к делам. И ваша жена оценит такой образ жизни, и вы сможете больше времени проводить вместе, наслаждаясь отдыхом. Я знаю, о чем вы сейчас подумали. Чувак, а как же дети? Да, я сам просто обожаю детей. Ваши дети делают уроки у себя в комнате, только не в домах Лагунс. Здесь дети могут заниматься и отдыхать в прекрасном парке весь учебный год. Так, хорошо, теперь такой вопрос. Кто из вас любит устраивать себе приключения на выходные? Лично я, но вот для вас я точно найду здесь что-то, от чего вы не устоите. Чтобы вы смогли получить максимум впечатлений и эмоций, я приглашаю вас в центральный кластер «Санторини». Остров Одиссей поднимет вашу фитнес- и велнес-активность на новый уровень. Здесь вы также всегда найдете прохладное место на закате у воды. Эй, вы там, ребята! На той стороне! Да, вы! Я не забыл, что вы любите и семейные праздники, и события светской жизни. Ничего из этого мы не упустили из вида. Обещаю. Зал для семейных праздников, развлекательный центр с аттракционами, прогулки на гондолах, прибрежные кафе. Окунитесь в венецианский образ жизни. Помимо чудес Средиземноморья, которые мы привезли для вас в Дубай, Дамаг Лагунс обещает вам гораздо большее. Здесь найдется что-то особенное буквально для каждого из вас. Мы приготовили для вас тур по восьми Средиземноморским городам. Эта веселая водная прогулка даст вам как спокойный момент расслабления, так и немного адреналина. Венец прогулки – это центральный кластер и главный город в этом туре – наш любимый Санторини. Здесь вас ждут Центр приключений Коста-Браво и Центр развлечений Венера. Дамак Лагун – это наша новая комьюнити, где очаровательные виллы и таунхаусы окружены кристальной лагуной с белыми песчаными пляжами. Атмосфера тропических островов, которые станут для вас идеальным местом отдыха прямо у вас дома. Вы сможете затеряться между водопадами и оказаться в гармонии с природой. Почувствуйте журчание воды, насладитесь неторопливым купанием, прогулками на байдарках. Для тех, кто живет здесь, это просто повседневный образ жизни, о которой могут мечтать лишь немногие. Больше никаких поездок на пляж через город. Просто выйди за калитку и иди по тропинке к белому пляжу. И плыви по течению, займись серфингом на волнах, просто охунись в бассейн. И все это всего в нескольких шагах от твоего дома.